Это Сатурн, который, в общем-то, во многом похож на Юпитер, но он немножечко поменьше. Значит, это уже 10 у единиц. Солнечный поток там существенно меньше. Это единственная планета Солнечной системы, у которой плотность меньше единицы. воды ну и конечно э -э больше всего сатурн известен своими кольцами которые, э опять же открыл свое время галилей э -э но посчитал их спутниками потому что вот плохо было видно значит он увидел сатурн впервые вот примерно в таком ракурсе и э, вот эти два пятна вокруг посчитал двумя большими спутниками. А, то есть сами кольца его телескоп не разрешил. Вот. А когда через какое-то время кольца легли в плоскость наблюдения, он их вообще не увидел и сказал, что кольца исчезли, то есть спутники исчезли. Очень -очень загадочный объект был, был, да? Очень удивился, да, Ну, потом, конечно же, в XVIII веке они прекрасно и только <сcoff> <сcoff> Максвелл, тот самый, который написал уравнение Максвелла, догадался, что потенк могут быть твердотельным объектом, потому что ну, просто взял и посчитал центробежное напряжение, которое возникает, если бы это было твердое тело. И понятно, что ни один так сказать, материал таких напряжений не выдержит. И тогда возникла идея о том, что это конгломерат частиц. Значит, частицы это, как легко догадаться, тоже ледяные. То есть это, в общем-то, снег. Динамика планетных колец это исключительно красивая и интересная наука. Мы с вами еще чуть позже столкнемся с кольцами Урана и Нептуна. Они связаны с резонансами. А вот кольца Сатурна и частичные Юпитера, я не стал о них говорить, но у Юпитера тоже есть достаточно слабенькие кольца. Вот. Это такая динамичная система, которая постоянно перерабатывает этот ледяной. Материал. Вот. Но если говорить о самой планете, о ее атмосфере, то здесь метеорология менее выражена, чем на Юпитере, то есть Сатурн менее турбулентный, менее контрастный, хотя все те же самые детали мы тут тоже видим, но разве за исключением большого красного пятна? Тоже система зоны поясов, тоже значит, овалы, вот в ВК диапазоне эти зоны пояса очень хорошо видны. Вот. Есть дифференциальное вращение, есть, соответственно, турбулентность, но она, конечно, не так ярко выражена, как на Юпитере. И вот эти вот многочисленные темные, или наоборот светлые пятнышки, которые обозначают конвективную облачность, это такие значит, конвективные штормы. Бывают такие вот иногда занятные явления, как вот эта резонансная структура, это такой атмосферный вихрь. Вот это полюс, на котором тоже присутствует локальные штормы, локальные структуры, противоположный полюс, ну и, конечно, знаменитый этот гексагон шестиугольный полярный вихрь Сатурна, который представляет, ну, наверное, одно из самых вообще красивых и зрелищных явлений динамики планетных атмосфер. Ну, то есть его же природа, она же понятна же, да? То есть это как да. бы сложение вот, вот этих вихрей получается, да? Ну, что, сложение вихрей? Да. То есть вот. То, э... Колебания получаются, да. Ну, как на Венере, то есть вот, вот за счет вращения, там вот двойные, тройные вот да. такие Значит, вот. Значит, принцип тот, что когда у вас вращение, да, у вас граничные условия запнуты. Mm -hmm. И на окружности может помещаться, если мы на какую-то волну подбуждаем, на окружности, чтобы волна была врезанная, должно помещать целое количество yeah. Поэтому это будет действительно либо двойная, либо тройная, там, либо шестерная, как в случае с структуры. структурой. Вот. Но вот такие прям красивые, ровные многоугольники, чтобы они еще были устойчивы, это в общем достаточно редко. Кроме Сатурна, я не знаю, у Юпитера во всяком случае этого нет. Вот. Значит, лаборатории такие вещи действительно получают, моделируют, но вот природа, что это за волна конкретно, это не очень очевидно. И какая именно неустойчивость приводит к тому, что вот в данном случае именно 6 вот, лимбон, а не 5, 4, это не очень проблем. Значит, обычно такие задачи решают каким образом. Значит, вычисляют ключевое колебание, вокруг которого строится вот эта волна, и смотрит инкремент, значит как она растет, инкрементной устойчивости. Ну и считается, что там между модами конкуренции и то число, которое растет быстрее всего, оно имеет шанс выйти. Вот. Но это все в линейной фазе, а здесь же у нас фаза линейные, поэтому тут совершенно не факт, что это будет именно то число, которое показывает нам. Поэтому, несмотря на то, что в очень хорошо наблюдается, в общем, я бы сказал, что тут очень далеко до завершения, очень далека эта теория. И в общем-то я не знаю ни одной хорошей модели общем, циркуляции Сатона. По Сатурну пока, пока что знаем мало. И, видимо, его тяжело моделировать, в отличие от Юпитера но вот здесь бы я на самом деле сосредоточился на действительно самом таком вот ярком интересном объекте как кольца сатурна значит, ну, для начала вот, феноменология. Значит, у них немножечко путанная номенклатура этих колец смотрите значит а б. С, Д, а потом Е e здесь и F вообще промежутки. вот здесь, промежутки. То есть вообще полная какая-то каша. Почему так получилось? Ну потому что они э, все более совершенной техникой открывались все дальше и дальше, и по мере, так сказать, открытия новых колец, соответственно, они называют. Значит, вот эта большая щель, вот, собственно, вот они, вот она называется, делением касини. И соответственно внешняя часть это кольцо А, а внутренняя часть это кольцо В. Тут все, все просто. Значит, потом стали выделять вот это вот там, во внутренней области вот это такое бледненькое кольцо С. Потом вот где-то здесь, я не знаю какую из них, сочли кольцом Д. А уже потом значит, открыли вот эту диффузную составляющую, очень такую протяженную, назвали ее кольцом Е. И, наконец, вот здесь есть такая тоненькая резонансная структура, которую называют кольцом К. Вот. Но там еще есть множество так сказать, мелких номенклатур. Но вот основная она такая. Значит, обратите внимание на масштабы. Значит, вот это у нас радиус Сатурна. Вот, значит, край кольца Е это там, почти на порядок больше величины, то есть это сейчас очень-очень протяженная Ну и с самого начала, значит, был вопрос, а вообще что это такое, откуда они взялись эти кольца, как долго они живут, Космогонический объект реликтовый, или они постоянно обновляются. Вот какова их история, какова их природа. Значит, ну, такой уже устаревший, но очень интересный взгляд на динамику планетных колец изложен в книге Алексея Максимовича Придмана. Как называется динамика планетных колец? небесная механика сплошной среды по-моему, так же, под заголовок очень интересная монография хотя тяжело читаемая и в общем-то не свободны будут ошибок значит там что какие центральные идеи ну, во-первых, как ни странно планетные кольца это динамически наиболее старые объекты во Вселенной если мы будем считать возраст объекта в оборотах то за время жизни планеты кольцо делает оборотов на много порядков больше, чем, например, как галактика а это определяет оборот, определяет жизнь? то есть как-то там имеется в динамической системы естественно, у нас есть характерное время всегда какое-то и когда мы строим там аналоги, какие-то безразмерные параметры, пытаемся выделять то естественно, у нас, мы должны нормироваться на какой-то характерный масштаб вот характерный масштаб времени для системы, которые там находятся в каком-то циклическом движении, естественно, это время обороты вот. И вот если мы нормируем на время оборот, то оказывается, что планетные кольца это вообще самый динамически старый объект и в этом смысле они очень интересны, потому что они успели эволюционировать дальше, чем любые другие вращающиеся структуры в Вселенной Значит, Какая основная физическая идея лежит вот в основе рассмотрения динамики этих колец? Значит, вот посмотрим частицу. Где-то у нас здесь находится сатур. Значит, вот у нас радиус орбиты R ну и радиус частицы A. Значит, э... Кеплерova скорость. Будем считать, что все частицы движутся со скоростями близкими к своим орбитальным скоростям. Но если бы это было не так, да, они бы падали, либо пытались как-то улететь. Если они стабильны и очень долго ходят по своим траекториям, значит их скорости ну, как-то близки к Кеплеру. Значит, Кеплеровая скорость это на что такое? Это значит, корень из массы Сатурна на гравитационную постоянную на радиус, правильно? Значит, еще раз проверяю V квадрат на R. V квадрат поделить на R, это Mg на R квадрат. Значит, правильно, Да. да. Значит, эта частица, она может соударяться с соседними частицами, которые ходят по соседним орбитам. Значит, частица, которая соударяется с ней сверху, она имеет скорость V это Mg на F плюс А. V2 штриха это на r минус 2. Вот. Ну и вообще, значит, сдвиг, то есть изменение по радиусу скорости значит, будет больше, тут поменьше, тут еще поменьше. Значит, вот это дельта v их относительная скорость этих двух частиц. Это будет у нас что? Значит, мы должны. Это А, а дальше мы возьмем и вот, продиференцируем эту штуку по радиусу. А пополам. Вот корень. МЖ на. И дальше значит, мы что должны сделать? Мы должны посмотреть, а насколько прочный материал, из которого у нас состоят частицы, и какие относительные скорости при касательных удалениях этот материал будет выдерживать. Чем материал прочнее, тем частицы могут быть больше. Потому что есть больше частицы, больше относительные скорости. И соответственно больше энергии суда. Вот. Ну вот, если мы берем там лед, то это могут быть метровые, даже 10-метровые частицы. <coughs> Но на самом деле это не лед, это достаточно рыхлый снег. И получается так, что вот, максимальные размеры в этих частицах это вообще 2 сантиметра. И по радарам с изображением, это подтверждается по России днём подтверждается, что, в общем-то, характерный размер это скорее сантиметры, чем 1,5 метра это достаточно мелкодисперсный материал но можно решить задачу еще более сказать, продвинутую и попытаться там определить распределение по размерам и вот распределение, опять же, тогда мы будем считать, как у в книге сделано вот у нас есть одна частица, вторая частица они удаляются, сносят какую-то общую значит, вот, э -э область, которая у них пересекается она должна подвергаться полному разрушению вот этот сегмент и вот этот сегмент физически вот, считается, какая энергия потребуется на переработку на полное разрушение такого объема материала вот. ну, и дальше считается равновесное распределение такое, что в процессе отрабления оно будет сохранять самоподобие оказывается, что распределение по радиусу это примерно r-6 это так называемое салфитерское распределение которое было впервые обнаружено экспериментально на примере астероидов. И потом было доказано, что практически все, что есть во Вселенной, ну, за исключением, естественно, галактик, вот все компактные объекты, они так или иначе распределены вот с очень близким распределением по размерам. Все это такое универсальное достаточно скелем, который не зависит от конкретного механизма взаимодействия частиц. Есть очень интересный эффект. Мы немножечко уже с вами сталкивались с ним. Вот я вот эту картинку вам покажу. Пастухи. Да, это пастухи. Значит, ну вот, нам ну, Гудкова говорила там, за счет сохранения момента они частицы тормозятся и дальше отходят, а другие ускоряются и ближе подходят, поэтому такие тропки получаются. Да, совершенно верно. Значит, Вот очень красивая картинка, которая иллюстрирует, как спутник, помещенный в толщу кольца, приводит к расталкиванию материала. Значит, это вот эффект так называемого вариационного отталкивания, который существует в ограниченной задаче трех тел. Ограничная задача трех тела – это когда у нас есть неподвижная масса и две какие-то пробные массы. Значит, мы решаем задачу, на самом деле, только для этих. Это у нас масса неподвижная. Значит, смысл, опять же, качественный, в том, что если у нас есть относительно массивные частицы, которая свою орбиту не меняют, и маломассивные объекты на больших и на меньших радиусах, опять же, в силу того, что у нас Кеплерова скорость зависит от расстояния, вот эта пробная масса, она будет подтягивать к себе, то есть ускорять частицу, которая... Точнее, тормозить частицу, которая находится на более низкоорбитальном траектории. У нее Кеплерова скорость будет больше, поэтому мы ее будем тормозить. а Затормозив ее, мы будем вынуждены уменьшить ее и потенциальную энергию. Тоже сильно теряем материал, потому что у нас в физической системе кинетическая энергия должна равняться потенциальной. Вот. Поэтому эта частица будет отклоняться в среднем от своей начальной траектории. Частица, которая находилась на более высокой орбите, мы ее наоборот будем ускорять, потому что у нашей массы скорость Габлерова больше. При близких проходах она будет ускоряться, а ускорившись она будет переходить на более высокую орбиту. Вот таким образом, через какое-то время у нас здесь образуется щель вот такого вот примерно. Вот. Но поскольку этот эффект накапливаться будет не сразу, а за много оборотов, и при каждом таком проходе у нас на самом деле частица приобретает некий экстраситет, то есть орбита будет не чисто круговой, вот будет возникать такая волнообразная структура. это как раз значит, вот эти траектории, вот которые накладываются за несколько проходов орбиты. Ну и бывают такие совсем уже экзотические системы, как кольцо F, которое оно как бы с двух сторон зажато между двумя пастухами. Ну и здесь вы тоже видите, что по самому кольцу тоже бежит волна. То есть это значит, что орбиты частиц этого кольца они обладают спецификом, и этот специфик двигается по фазе. Но как бы, вот это в общем, понимание оно возникло достаточно давно. И все-таки люди верили, и вот в Риме на фонографии написано, что... Кольца Сатурна это космогонические объекты, они существуют вот столько, сколько существует Сатурн. Это как бы, остатки от аккреационного диска, из которого образовалась планета. Вот. Такая точка зрения долго критиковалась, потому что ну, все-таки масса там находится очень небольшая, и довольно странно, почему ее там не разметало, приводится интенсивной метеоритной бомбардировки. каким образом она вообще. Вот, и высказывали с альтернативной точки зрения о том, что кольца постоянно подпитываются материалом. И я помню, как вот наш коллега из Колорадо, который много раз прыгал здесь в ИКИ, в просто прыгал от радости, когда с помощью аппарата Галилео обнаружили очень маленькие спутники, внутри э, системы колец. Вот здесь с большой экспозицией картинка взята, поэтому от этих спутников остались вот такие вот черточки, на самом деле, это то компактные э, объекты. Сейчас, в общем-то, считается доказанным, что э, материал колец постоянно обновляется за счет разрушения спутников. Вот как раз ровно за счет вот такого два тела сносятся сказать, сегменты пересечения, и <сых>, вот этот вот материал он, а, уходит дальше, перерабатывается в материал колеса. И это необратимый процесс. Есть, и, рано или поздно вот эти мелкие спутники будут зарасходованы, и тогда... То есть, это, получается, спутники это глыбы льда большие, снежные? А, это глыбы льда, да, да. Все спутники планет-гигантов это, в общем-то, привычность к этому а они содержат значительное количество льдов в своем составе и чем меньше они тем в общем, больше вероятность что они будут целиком вас почему такое, такое распределение получается то есть и по атмосфере то есть получается у нас планет гиганты там в основном водород а на спутниках получается атмосфера близкие к нашим атмосферам значит причина такая ну, я думаю, что нам останется у нас с вами. Я постараюсь выделить лекцию, которая посвящена к гипотезам различным происходящим в сегодняшней системе. Идея такая, что вот, первоначальная, вот этот, первоначальный инфляционный диск, то есть вот здесь у нас протосолце, здесь такой достаточно толстый диск. Вот. и в нем газ, пыль, и эта пыль начинает конденсироваться и коагулировать и вот есть некая зона, где конденсируется только, например, силикат там металл а вода конденсируется во внешнем зоне а здесь, допустим, у вот. И вот эта граница, она проходит примерно как раз вот по границе зоны планеты, ну, по поясу страны, так В более внутренних областях, просто вот на этом этапе жизни просто солнечной туманности, вода не могла сконденсироваться, там было слишком тепло. И те планеты зимали, то есть вот эти там, примерно километрового размера конгломераты которые потом сталкивались, образовали протопланеты, здесь они в основном были силикатные, здесь они в основном были водяные. Это не исключает дальнейшей миграции. А часть из них вообще вышвыривается на далекую периферию. Но тем не менее, вот фундаментальной причиной является на то, что во внутренних областях Солнечной системы лед толстый. Вот. А вот откуда берется уже водород? Почему такое гигантское количество водорода э, оседает именно на внешних, э, на периферийных протопланетах, а на внутренних водород не оседает? Ну, считается, что он сдувается солнечным ветром молодого солнца, еще чего-то, но, мне кажется, убедительного понимания этого вопроса нет. Пока понятно, что там действительно гораздо больше летучих в породе. У нас в составе пород летучих нет, они все так сказать, в атмосфере. А вот водорода у нас тоже нет, потому что вот первично водородная атмосфера, она либо сдувается Солнечным метром, либо, еще на одно объяснение, оно срывается вот этой интенсивной метеоритной бомбардировкой, потому что чем он ближе к Солнцу, тем, опять же, больше тепловой скорости, и тем более интенсивным вот этим метеоритным металлом. Вот. Первичная атмосфера Земли, она тоже была, была Водородная, водородный метр, Просто, если я правильно помню, там когда была презентация про спутники, у них атмосферы-то были довольно такими кислыми там кислород значит, э, вот мы только что с вами значит, рассматривали болевые спутники и у них атмосферы это кислород да. но это вовсе не те атмосферы которые вот сохранились с, там первичной. не те первичные атмосферы которые сохранились это просто результат диссоциации воды которая прет из недра а, вот. Это кислород, который рождается вот здесь тут же на месте. Вот. А атмосфера планет гигантов это водород там кислород, конечно, какого-то. То есть он, весь кислород, который там есть, он моментально съедается вот. вот. вот. Но на самом деле, вот на этом я бы вас сегодня, наверное, отпустил. Вот. А в следующий раз я хочу поговорить про...